Ребята, всем привет! Всем привет, большой привет! Сегодня мы с коллегой по цеху с YouTube с канала Анатолий Масалов. Заходите, подписывайтесь, смотрите. Пришли сегодня найти полезный цветок. Называется кукушкины слезки. Вот он, он, посмотрите. Этот цветок полезен тем, оно в течение года горлышко болеть не будет Это проверено на себе Да, совершенно верно То есть вот я многие годы страдал от хронической ангины И вот это самое лучшее, причем бесплатное лекарство Вот его съедаешь вот таким образом Да, вкусно Почти. Сначала цветок немножко сладкий Правильно чуть -чуть. же говоришь? Чуть-чуть Да, чуть-чуть да, прям сладость есть Но потом Где-то минут через пять в горле начинается жжение И длится она от полчаса И так как сказал Анатолий До 6 часов Мне жгло около 6 часов самое мало. Вот у всех по разному Причем В течение Этого времени когда цветок ждет, Не надо а, пить воду То есть если вы попьете воду У вас еще сильнее жжение будет Есть еще такой способ профилактики То есть первый год съедаешь один цветок на второй год съедаешь два цветка, на третий год съедаешь три цветка весной. И в течение пяти лет у вас вырабатывается стойкий иммунитет к ангине. Так что, друзья, кушаем еще один для профилактики. Вот он, срываем его. Посмотрите, как красиво выглядит. Ну, еще один дубль. Замечательно. Ждем Женя. Еще несколько цветочков я сорву домой Моей супруге и старшей дочери для профилактики Вот такой небольшой, но очень полезный букетик Я сегодня принесу домой Здесь у нас растет папоротник орляк Который мы сегодня насобираем И сделаем из него что-нибудь вкусное Муравейник Туда руку так вот ставишь немножко Они на тебя наползают Берешь их вот так вот Да? Это, ой, а это эти что чтобы не было Тряпочки нет у нас влажной, Поэтому я так вот делаю И все Оттерся и пошел Вроде как кто? Едим пучку. Нет, это не пучка, слушай. Горчит что-то, да? Или нет? Фу. Не, не хочу. Отвык я от такого. В детстве почему-то все казалось вкусно. Что с турепку. Сурепку ел уже? Сурепка, пучки. Старшее поколение знает намного больше, чем мы сейчас. Вот такая сегодня необычная прогулка по лесу. И нашли вот такой рукотворный фонтан Целое озеро качает воду из шахты Вот, случайно Повстречали вот такой агрегат, мощный такой лесной внедорожник. Посмотрите, какие колеса, брутальная такая машинешка. Где хошь на таком можно проехать? Вон какой клиренс у него, да? Нравится мне ездить прям это хорошо. Видать, уже тайги перевидал, да? Нет, мы поездили всяком. Осенью я его вообще утопил по самой стеклу. Тут маленько он уже. Компулет уже больше, чем мне. Еще тентованный. По старшему мне. Итак, вот нарвали папоротник орляка. Сегодня сготовим с него чего-нибудь. Жареху какую-нибудь сделаем. Ладно, друзья, всем пока. Заходите на наш канал, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересное видео. Всем пока!